Рекуберберу, что ход и се, разрешить вопросы, которые не я терзаю. Я смотрю мой сын сквозь тебя бьет горячий свет. Так вот ты ему. Мутной воды И наград за свои труды Будь защитником Розе, голубе И дракону Видишь, люди вокруг тебя Громоздят оды. Расскажи им, что может быть Ни чужой войны, ни дурной половы, ни злой не мочи, не насытной будто волчиц. Ничего страшнее тюрьмы твоей головы. Когда с тобой не случится, ум ничто ни чужой войны, ни дурной вой, ни злой, не мочи, ненасытной. Вопросы, которыми я терзаю Я смотрю, мой сын сквозь тебя бьет горячий свет Это Вера Полосковая музыка Марии Смоловой. Ну, про пес? Нет, ну, просто какой пес. <смех> <смех> <смех> Близне сердце, то ли кровью, то ли тер морковую, ах, поверьте, все равно, все равно, жестокой болью, То ли гневом, то ли любовью, Наше сердце пронозено, и слезами. Пошла подгромоваться, мире мена Дикараций, здравствуй но! чистый, самый сел Творца, превращение и обманы путы велика, кто придумал, чья вина вот опять линия. А, сижу я как-то вот на каком-то концерте или посидел, как не помню, неважно, вот, и поет песню девочка. Девочке на тот момент, ну не сворачивает, лет 18-19 и песня вот девчачья абсолютно. А чем-то она меня вот, я понимаю, что слова там Потом-то я понял, чем-то я прочитал, я что-то выучил, вот. Одна беда. Я же не могу пить, как 18-летняя девочка. Ну это глупо просто, понимаете? Ну просто в том темпе, в такой тональности, в таком размере. Я пробовал, ну естественно, я пробовал. Песня Но не получается. А слова зацепились. Я это, как это в вопросах порадок, я вашу полечку перепер на родной язык. Где здесь дом на мели, где здесь дом на мели, не подскажете ли. Никогда не видал новую вот улицы Мель никогда не видал, но зато знаю пруд и вал. Не подскажете ли, дом стоит на Мели? на мели, не подскажете ли, или просто, нарекли, казалось, или просто же улицу так нарекли, что казалось, что дом на мели, или просто же улицу так нарекли, что казалось, что дом Подскажите, где здесь дом на мили? где здесь дом, на мели не подскажите, ли, я еще его спился, я снова снова.